Вот так вот твои волосы ужасные, твои пакли. Вот так вот расчешем. Вот здесь вот. Тебе не нравится? Ну, ты не можешь сказать. По твоему муму, муму, нравится, не нравится, терпи, сказал мой красавица. Так, так, так, так, так. Да? да, да, да, а ты думал, так все просто будет? Нет, так просто ничего не бывает, ты, да, ты у меня в гостях, да, что, тебе не нравится интерьер, посмотрите, -то красиво ты только на это посмотри там стоит моя кроватка да это моя кроватка да тебе не нравится зря зря зря тебе не нравится я сейчас буду делать из тебя самого красивого человека в мире что не хочешь это волнует что ты хочешь а что нет я кто я кто я я если честно сама уже не знаю кто я наверное я стилист да я просто стилист ты не планировал к стилистом человек но это твои проблемы что-то не планировал к стилисту, но <смех> я решила, что вот ты ко мне попадешь. Как я решила. А не надо было. Да, не надо было пить много в баре. <смех> И глядишь, твоя судьба была бы другая. Но, но. <смех> а, да, сыграла судьба с тобой злую шутку. <смех> да. Так что приступим. Ты готов? Ну, подай. Я посмотрю твои волосы. Я хочу посмотреть, как выглядят твои волосы. Боже, боже мой, а что с твоей кожей? Такое ощущение, что это не моя кроватка, а твоя. Как будто ты здесь живешь вместо меня. Что с тобой? Ну, человек, хоть немножечко надо ухаживать за собой. Хоть иногда да ну ничего я сейчас это все исправлю очень быстро да нет это не смешно тебе сейчас будет совсем не смешно да я тебя сейчас буду причесывать немножко да вот такой вот расческой она древняя она очень древняя тебе не нравится а мне нравится ну так давай давай давай Давай, я немножко тебя прочешу. Вот так вот. Да. да. Так, так. Да. Так. Вот здесь. И вот, да, да. Вот здесь. Что? Какие там волосы? Ты чё, человек? Ну да. Ну, кот у меня, кот. Ну, расчесывай, я Ну Ну что? Не нравится, какой-то привередливый вообще ничего тебе не нравится. Сиди молчи, пока я тебе вообще рот не закрыла. Да, ты вообще наглый. Вот так вот твои волосы, ужасные твои пакли. Вот так вот расчешем Вот здесь вот, вот здесь вот и вот вот расчешем, расчешем пакли твое, вот да. То... Ой, да иди ты Подумаешь, сейчас я тебя стричь буду Не хочешь А кого это волнует? Сейчас будем стричься О. угадай чем Вот такие вот ножницы Что? Не парикмахерские, нет Да-да, смотри, они еще вот-вот такие Старые-старые вот, Так ты посмотри, где я живу А что ты хотел? Посмотри, посмотри, где я живу вот такие ножницы, да. Сейчас я тебе пачку немножечко, давай. Давай, давай, давай. Вот здесь, вот здесь. Вот так. Думал, что ты пришел такой весь на бамонде да не чувак не-не-не человек даши все вот и так вот здесь и вот так вот да как хочу так и стригу я художник я так вижу вот так и вот так так так и так так так и вот я вообще думаю, сейчас я тебе еще и побри. да, виски, виски побри не Не бойся, не бойся, да. Есть у меня тут один ножик мой, знаменитый ножик, да, который видал виды. Да все уже видали, этот ножик вот такой, вот он ножик, да, да, да, да, да, да вот он такой. Вишь, сталь такая, о, хорошая такая. вот что брить то будем давай виски но у меня тут как то пенка есть угу, смотри такая пенка вот такая вот у меня есть хочешь <с instincts> нет <с Lac5> ну давай без пенки чья? мне еще лучше чувак давай без пенки ты такой не брешь ты такой не пользуешься она не модная ты не туда попал, так-то не модная она. главное, что я модная. Вот. ну что, давай, давай, здесь так. надеюсь, вот давай, так будет. Вот. побремь тебе, побремь, побремь и уди вот побремь Да, да да да давай. И вот здесь чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Да ты не смотри на мои брови. Расслабься. Не надо, не надо смотреть на мои брови. Мои брови прекрасны. Они просто перфекту, да. Белиссимо перфекту. Так, расслабься. Так, вот здесь вот так вот. Еще тебе немножко побрим, побрим, побрим. Да-да-да-да-да. Сам захотел на сухую человеку. Странный, странный, это типа вообще. И вот, вот здесь вот так, вот, да, да, да, да, вот так. И вот здесь немного, да. Да, вот здесь еще, еще вот здесь. Вот, вот так. Что? Кровь идет? Ну, идет, идет, я не буду вытирать. Я, я не хочу. не буду будешь ходить так ты сам захотел пенка тебе не нравится тебе пенка ну все ну дай вот здесь еще чутка породушку такой вот там да, он еще что-то немножко да да да да да, да побрить тебя так так так так так так так так так так и вот здесь так все окей смотри красавчик так, ну что? В общем-то я тебя побрила. Что? Я сумасшедший стилист? Нет. Знаешь, последний кто про меня так говорил. Он лежит вот в такой же кроватке, да, вот. Вот в той кроватке лежит. Да. Тебе не страшно? Ну. смелость украшает человека, конечно, да. <смех> так, ну что, давай, короче, тебе стрелки сделаем. <смех> как у меня, видишь, хочешь такие стрелки? Хочешь, я знаю, хочешь. Хочешь, намолчишь, да. <смех> а, давай, давай, глазки закрывай. Закрывай глазки. Стрелочки такие. О, где у тебя вообще глазки? Да ладно, ладно, не парься, я шучу. Так, давай, давай. Вот так тебе. Вот ровные стрелочки надо делать. И вот он вот здесь. Вот так. Да. Ровные, ровные, ровные, ровные стрелочки. Да. Ну, немножко еще вот здесь. Почему я так разговариваю? Ну, ты сам подумай. Оглянись и подумай. Включи свои мозги немножко. И поймешь, почему у меня такой голос. Ну что? залокируем тебя? Или нет? Давай чуть-чуть тебя залокируем. Давай. Нет. Боишься? А что? Я бы глазки бы как раз так, реснички бы тебе залокировала бы, да? Чтобы они у тебя так хлопали ресницами и взлетали. Ресницами и взлетали. На-на-на-на. На-на-на-на-на. Какой ты привередливый. Все нет. Не нет. Ну все нет. Ну окей. Нет так нет. Я же вообще добрая. Ну давай я тебе хотя бы там, это, там макияжик тебе сделала. Да. Смотри, у есть такая вот палетка. Вот такая вот. Ты че, она вообще крутая. Крутая палетка есть. Вот. Такая добрая, такая, такая крутая палетка, да. Отстой. Да ты сам отстой, короче, человек. Чувствую я, у нас с тобой плохо дело кончится. Вот, такая вот палетка смотри посмотри. Дырявая, ну, дырявая, да? Ну что, ну дырявая, дырявая, ну смотри, зато остальные какие цвета, да, ну чуть-чуть дырявая. Вот, давай тебя чем будем красить. Ну, кистей у меня нету кистей мне нет. У меня вот, такой, вот такая вот кисточка осталась одна. еще самая модная кисточка. Давай, короче, одну кистью все намажем. Нет, так не делают. Может, этот залон? Ты не забывай. Тебя сюда никто не звал, да? А ты и не хотел. Короче, молчил. Так, давай, теперь Черным, да? Черным, черным, черным дьем. Ночью черным днем. Черными тенями. Да? Черный стилист. Замашедший, да? И, ну, немножко сумасшедший стилист. Ну, куда одеваться, Так что не отвлекаемся. Давай так. Что брови надо еще Так. И вот так. И вот так вот, и так вот, и так вот, под глазами. И так вот, и так вот, и так вот, что за вышло вышла, да, за <смех> рамки приличия. <смех> Нормально. Не жалуйся. А, ты не жалуешься. <смех> что? То у тебя рот заклеен, <смех>, чувак. <смех> да я, я просто шучу, да. Потому что у тебя давным-давно заклеен рот, да. И приходится типа диалог вести с тобой, да? Ну, на самом-то деле, у меня монолог. Да, ну, это не важно все. Так, мы не отвлекаемся, мы дальше красим, красим, красим. красим, красим, красим, красим, красим, красим. красим, да, да, да, да. Ну, красавчик вообще, да. Не нравится а да му, -му, му, -му, му, -му, му, му вот на самом деле что я тебя слышу только мому да, да давай еще быстренько сейчас тушь намуляем вот так вот что да и типа вообще крутая тушь но гламурная но ну, это сто пудов гламурная ничего не знаю сто пудов гламурная тушь Новая. <свист> На, нюхни. Нюхни. Вкусно пахнет. <свист> да, вот я сегодня, короче, такая шла. Говорю, там, дайте мне тушь, все. А мы такие китайскую хотели парить. Такая, говорю, не-не-не. Во, сила. Сила Аргенина, блин. <свист> Арменина. <свист> так, не отвлекаемся. Так, так, так, так, так.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 так, так, так, так, так, так, так, так, так. Ну, вообще другое дело. Двигай телом, двигай телом. Да, так, что-то я опять это так отвлекаюсь. Короче, смотри, я хочу, чтобы ты был рыженький, что у меня есть. Есть парик. Парик есть. Вот такой рыжий. Чего не нравится. Да это вообще крутой парик. Не, он реально крутой Смотри, какие-то локоны, локоны Рыжие, красные, локоны Да Короче, на меня вообще не парит Я хочу надеть парик, значит надену Так, давай, давай Давай вот так вот тебе вот Головешку свою, давай Давай так вот Вот так вот, головешечку твою Вот так вот, вот так Ну че вообще так это Ничего ну здесь подправим и здесь вот так подправим ну норм так головешка то не крути Эй. да слушай ну мне нравится да чего тебе не нравится ну ты не можешь сказать твоему уму, муму, нравится, не нравится, терпи, сказал мой красавец Да, вот здесь вот. Вот. О, слушай, она по каком-то этом сигарашках. Давно лежал, да, да, вон вообще давно лежал. Вот здесь тебе еще чешется. Чешется, говоришь, нормально, нормально, нормально. Что-то не знаю нравится, не нравится, не нравится, нравится, не пойму я. Ох, устала я, устала да. Долго, долго, долго я не занималась этим делом. Очень долго, долго не занималась этим делом, но. А решила я все это дело возобновить, вот. И ты мой первый клиент, да. Вот и если тебе нравится, и даже если тебе не нравится, это вообще как бы пофигу. Главное, что нравится мне, я довольна своим результатом. Так вот. Все, ну, короче. Ну, короче, все. Ну, да. Ну, хватит. Хватит развлекаться, все. Да-да-да. Прощай. И так всегда. Первый. Ты был первый. Запомни это.